Обычно мы без особой охоты ходим к гинекологу, разве что когда выхода нет, а на приеме вроде как и хотели бы задать какие-то вопросы, но стесняемся. Сегодня разберемся в четырех из них. Какая продолжительность менструального цикла является нормой? Почему-то бытует мнение, что цикл длится 26-28 дней, а все отклонения от этих сроков – нарушение нормы. Главный показатель, что с вашей репродуктивной системой все в порядке. Не длительность цикла, а его регулярность. То есть от начала менструации до начала следующей проходит примерно одинаковое количество суток плюс-минус 1-3 дня. В норме промежуток между месячными составляет от 21 до 35 суток с допуском в 1-3 дня. Не является отклонением от нормы однократные пропуски одного цикла, но не систематические задержки. Если продолжительность цикла имеет выраженные колебания, к примеру, 21, 35, 24, 42, 23 дня – это уже не норма, пора идти к гинекологу. Обычно объем менструации составляет около 80 мл, но иногда месячные с самого начала бывают обильными, без какой-либо причины, и в этом случае важно изменение именно обильности менструации. Если до какого-то момента выделения были умеренные, а потом внезапно стали обильными, это тоже повод обратиться к врачу. Если менструации были обильными, а потом стали умеренными, поищите причину в своем режиме. Возможно, вы стали иначе питаться, похудели, стали заниматься спортом или пережили стресс. Регулярность половой жизни и даже смена климата также могут повлиять на интенсивность выделения. А влияет ли переохлаждение на женский организм? Помните, мама вам советовала не сидеть на холодном, чтобы не застудить придатки? Наверняка вы наслушались этих советов, подкрепленных вручением теплых штанов с начесом. Так вот, просто от переохлаждения придатки воспалиться не могут, потому что любое воспаление такого рода в 90% случаев вызывается заболеваниями, передающимися половым путем, например, хламидиозом или гонореей. И эти инфекции, проявляясь, обязательно вызовут воспалительный процесс. Еще в 10% случаев виновата условно-патогенная флора, населяющая влагалище и попадающая в верхние половые пути. Это явление вызывает определенные факторы – влагалищное испринцевание, перенесенные аборты или выкидыши, роды и наличие внутриматочной спирали то есть все, что способствует попаданию, естественно для влагалища флоры в матку и маточные трубы, где в идеале царит стерильность. Подобные проблемы возникают лишь в тот момент, когда ваш иммунитет снижен. То есть, предположим, у вас начинается простуда, иммунитет снижается, параллельно начинаются проблемы воспалительного характера. И на ум приходит одно – это же я на холодном посидела. Дело в том, что общее переохлаждение организма запускает стандартный механизм реализации стресса, а от стресса снижается иммунитет. Поэтому если вы очень замерзли и организм испытал стресс, у вас может возникнуть воспаление придатков, но только в том случае, если в половых путях есть возбудители процесса. Если нет, воспаления не будет. И надевать супертеплое белье не имеет смысла потому что яичники не нуждаются в дополнительном нагреве, чтобы лучше работать. Пока вы экстремально не переохладитесь, в вашей брюшной полости поддерживается оптимальная температура. Вирус папиллома человека нужно лечить, чтобы он не вызвал онкологические заболевания. ВПЧ, как в подавляющем большинстве вирусов, не поддается лечению. И пока нет ни одного препарата, который бы оказывал на него прямое воздействие. С ним борется наша иммунная система, и мешать ей не надо. То есть не стоит пытаться стимулировать иммунитет посторонними препаратами. Если вы действительно озабочены тем, чтобы избежать обострения ВПЧ и его последствий, лучше сделать прививку и регулярно сдавайте мазок на цитологию. Если будете время от времени проходить цитологическое исследование шейки матки и кольпоскопию, диагностический осмотр всего влагалища с помощью кольпоскопа, то вероятность пропустить проблему устремится к нулю. Мелкие кандиломы обычно спутники в ЭПЧ, обычно проходят сами, но если вам не терпится от них избавиться, врач выпишет необходимые препараты или отправит на удаление кандилом при помощи лазера или радиоволны. Если в анализах обнаружена гарнирелла, значит пора лечиться и пить антибиотики. Бактерия, которую давным-давно открыл ученый Герман Гарднер, в итоге оказалась не самой главной и не единственной причиной заболевания бактериальный вагеноз. Это нарушение флоры влагалища, которое сопровождается серыми выделениями с рыбным неприятным запахом. Во влагалище увеличивается количество бактерий, способных прожить без кислорода. И их там и без гарнирелла достаточно, и все они вызывают вышеперечисленные признаки. И чтобы гарнирелла вызывала серьезные проблемы, ей надо размножаться в геометрической прогрессии, а так она постоянно находится во влагалище, никак себя не проявляя. Но анализы так или иначе какое-то ее количество обнаруживают. А вот для того, чтобы поставить или исключить диагноз бактериальный кандидоз, надо сделать анализ флороциноз или фемофлор на количественную оценку флоры влагалища и обычно, обычный мазок на флору для выявления ключевых клеток. На этом все. Если видео понравилось, пишите в комментариях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.